Пора обзавестись агентурой, капитан. Здесь все его данные. Наш курсант, но ищет связь с подпольем. О, вербуйте, вербуйте. Через него вы можете получить интересные данные о разведшколе. Москва будет довольна. Где пропадали, господин капитан? Медицинское переосвидетельствование. Когда возвращаетесь на фронт? <сёк> За что небрежно приказали явиться через три недели? Ну поздравляю, господин капитан. Лучше скучать в тылу, чем веселиться на передовой. Да, весело там. Капитан? Рад встрече, Карл. Давно не виделись. Прошу. Мой друг, вы помните, как мы с вами впервые встретились? Э -э, в парфюмерном магазине. Раньше. У церкви? Угу. Да, да-да-да. Тихая улочка в старом городе. Дом красотки цветочницы, старик, шаркающий калошами повислой шляпе. Вы прекрасно видели, как он зашел в церковь. А вот когда я выходил из церкви. Вы были чересчур взвинчены, чтобы заметить такую деталь, как чистые ботинки при забрызганных грязью брюках. Должен сознаться, Карл, я тоже чуть-чуть нервничал. А что, если я сейчас уважаемый капитан Кригер? Когда я был в гостях у штурмбанфюрера Магеля, он неоднократно задавал мне один и тот же вопрос. Кто помог спасти цветочницу? И еще его интересовал взрыв, при котором погибли два ваших друга. Упустив меня, вы поставили штурмбанфюрера в тяжелое положение. Он провалил операцию. И все еще ищет винову. Но я не назвал вашего имени, естественно, Карл. И не назову. Зачем? Вы встретили меня по-дружески. У нас есть пословица. Долг платежом красен. Останемся друзьями. Не дай Бог, если со мной что-нибудь случится. Вы знаете человека по имени Вальтер? Маленький такой человечек в темных очках. С аптечкой ходит. У него универсальные кресла. Будьте здоровы, желаю удачи. Всего хорошего, капитан. Сейчас, простите, дела. До свидания, Карл. Слушаю. Господин капитан. Странно, кому это я понадобился. Алло. Курсант получил увольнительную до вечера. Через 20 минут он зайдет в известный вам магазин. Благодарю вас, вы очень любезный. Господин капитан, не понадобится ли вам моя машина? Вы очень догадливый, милейший. Ефрейдер. Слушаюсь, господин капитан. Садитесь в машину. Господин капитан, куда вы меня везете? Надо поговорить. Лейтенант. Спокойно, Ларин. Сначала думайте, потом действуйте. Что вам надо? Мне нужны данные, разве школе? Где вы учитесь? Такой. Ваш соотечественник. К нужны сведения о немецкой разведшколе. Нет. Ах, Михаил Петрович, Михаил Петрович, советский офицер и вдруг учится в немецкой разведшколе. Молчишь? Думай, думай. Михаил Петрович Ларин, можешь не отвечать? везу тебя назад научти человеку в твоем положении такой шанс предоставляется однажды что вы хотите знать? Я хочу знать все о вашей разве школе. Расположение, количество курсантов, преподавательский состав. Я мало знаю. Школа расположена на мысе Кайло-Юа на берегу моря. Так. Начальник, обер-лейтенант Грант. Так. Количество курсантов около 120 человек. Изучаем топографию, стрельбу, методы сбора сведений, подрывное дело, сигнализацию. Как часто производится заброска в советский тыл? Раньше забрасывали довольно часто, но неожиданно срок обучения продлили. Прошли слухи, что начальство недовольно результатами нашей работы. Есть ребята, которые только и ждут, чтобы вернуться к своим. Вот один парень по фамилии... Ну, что же вы замолчали? Что за люди? При каких обстоятельствах попали к фашистам? Я... Я имен их не знаю. Слышал, что есть такие. Если надо, то поинтересуюсь. Хорошо, Ларин. Встречу не назначаю на эдвас Я имен их не знаю. Слышал, что есть такие. Если надо, то поинтересуюсь. Хорошо, Ларин. Встречу не назначаю на эдвас до Составляйте донесение в центр. Просите разрешения на агентурный контакт с Ларином. Он, может быть, вам полезен. Вы что, ударили Ларина, когда он хотел назвать фамилии? Курсант может быть моим человеком? Конечно. Вы мыслите, как дилетант. Зачем мне подсовывать вам своего агента? Чтобы дать вам дезинформацию по школе, какой в этом смысл? Ее у вас легко перепроверят. Я действительно заинтересован в том, чтобы вы имели приличную агентуру и пользовались у центра доверием. Возможно, майор, возможно. Но только через меня вы не будете получать сведения о настроении ваших курсантов. Я мог подставить Ларину своего человека и знать все. Вы все можете. Ларин доверчив. Вы можете получить от него любые сведения, любым путем, но только не через меня, майор. Я своих соотечественников выдавать не буду. Мы договорились раз и навсегда. Вы меня кровью не свяжете. Этот номер не пройдет. Я согласился на радиоигру и только. Вы получили вчера шифровку из центра? Да. Центр одобряет ваше знакомство с фрау Фишбах и то, что вы поселились у нее. Что мне делать дальше? Закреплять доверие центром. Ваши источники информации должны становиться все интереснее и интереснее. Барон, как вы думаете, Фройлен спит? Я хотел к ней заглянуть ненадолго, это удобно. Спокойной ночи. Вы черт, вам не спится. боитесь смерти. Смерти. Смерти не боятся только дети, они не понимают, что это такое. А впрочем... Впрочем, теперь и они понимают. Хотите, я расскажу вам историю? про маленького человечка в белом халате. Живет в городе Таллини маленький-маленький человечек в белом халате. Он носит темные очки, очень белый халат и белый саквояж. Он очень любит белый цвет. Знаете, вот во всех нас течет кровь. На белом кровь очень видна. На белом кровь алая. Игра. Извините, приятно, капитан. 6-0, 6-1. Полный разгром. Да. Фух. И за 27 минут. Такая быстрота, я сказал бы, не в вашем стиле. А. Опять торопите? Хотите иметь качество, имейте терпение. Да, но в пределах разумного, барон. Мне известно ваше высокое мнение о разведке русских, но надо учитывать... Послушайте, Целариус, вы знаете характер готовящейся дезинформации. Ведь операцию готовили не из-за пустяка, который легко протолкнуть русским через обычную агентуру. Конечно, конечно, барон, и не надо со мной разговаривать официально. Никто же не принижает важность вашего задания, но если операции занимается лично адмирал, то он не ограничился только этим каналом. Надо думать, что наши коллеги где-нибудь в Турции, в Иране или в Ватикане не теряют времени даром, и мы можем просто опоздать на поезд. Если речь идет о сведениях первостепенной важности, как русский разведчик может их получить в офицерском казино через несолидную агентуру? Что вы предлагаете? Мне нужен офицер генерального штаба. Как? Офицер, полковник. Все должно быть солидно. Знакомство Кригера с полковником генерального штаба. Запрос в Москву, разрешение Москвы на контакт с этим полковником. Москва должна знать точно, от кого получит материал. Только тогда ему поверят. Да, такой вопрос по телефону не решишь. Мне придется лететь в Берлин. И немедленно. Если, конечно, мы торопимся... Готов? Да. Рапорт о развитии операции Омега. Первое. После того, как Сергей приступил к операции Омега, от него получен две шифровки. Сигнал о работе под контролем у них отсутствует. Следовательно, Сергей работает на свободе. Второе. Сергей привлек к сотрудничеству курсанта разведшколы Ларина. Проверка последнего произведена, справка прилагается. Наводка на Ларина была получена Сергеем в разговоре со Шлоссером. Абзац. Анализ вышеизложенного приводит к следующему выводу. Шлоссер понял, что капитан Кригер является советским разведчиком, к аресту не прибегнул, и принимает меры к тому, чтобы у Сергея были источники информации. Намерение шлоса, пока не сны можно предположить следующие варианты. Здравствуй, Карл. Прошу. Что будешь пить? Ничего. Прекрасно. Как жизнь? Служба. Кто-то гестапо крутится вокруг капитана. Пускай. Главное, чтобы он не вступал в контакт с посторонними. Я не могу понять, капитан. Мой друг, а кто в этой жизни что-нибудь может понять? Мы сидим в прекрасном заведении, пьем приличное пиво, рядом не стреляют, остальное... Кстати, когда я гостил у твоего шефа, я в стенах вашего учреждения не заметил буфета. Его и нет, капитан. А где же вы обедаете? Около нас. У церкви Оливиста есть хорошая закусочная. А, да-да-да, я заметил. 13 часов ваше учреждение пустеет. В 12.45, капитан. Возможно. Возможно. Да, кстати, тебя очень скоро начнут расспрашивать, о чем мы с тобой беседуем. Ни о чем. Верно. Верно. А тебе могут не поверить. Я по-прежнему разыскиваю Грету Тар. Ты по-прежнему помогаешь мне в этом деле. А чтобы этот факт не вызвал сомнений у Штурмбанфюрера, мы сейчас с тобой отправляемся в городскую управу. Мне приятнее находиться под твоей охраной, чем под наблюдением этих долговязых летчиков. Карл, ваш мундир и опыт производят неизгладимые впечатления на женщин. Пойдите, узнаете, нет ли для меня новостей. Ничего, капитан. Девица как в воду канула. О, где ты, и гестапо? Опять дождь. До свидания, дорогой Кригер. До встречи, лейтенант. Я слышал, что вы с этим русским большие друзья. Нет, нет. Вас неправильно? Правильно, правильно. Мой мальчик. Надо дружить. Господин Барон перестал нас информировать. В этом деле мы должны иметь свои глаза и уши. Вот для начала займись вот этим. Узнай, что нужно Абверу от этого парня. Устала, девочка? А где хозяин? Вы хозяин. Вот все документы. У кого и на какой срок вы сняли дом. А мне надо возвращаться в отряд. Мне нельзя оставаться в городе. Не уходите. Я не переношу одиночество. Дядя Петр придет через несколько минут. Я боюсь. Хорошо. Я пока разогрею чайник. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя Петр. Здравствуй, дочка. Проходите. Прошу. Вы. Какие новости? Дядя Петер. Товарищ прибыл из центра, Август велел передать, чтобы вы ему помогали. Здравствуйте. Я не привык полагаться на пароли. Надежнее все-таки, когда тебя знакомят вот так, как в мирное время. Иди, девочка, я уже не боюсь. Ах, вот вы такой. Я пошла. До свидания. Привет, Августу. Спасибо, Эвелина. Какими девчатами приходится рисковать? Такие дела, Петер. Простите, как ваше отчество? Дядя Петер. Дядя Петер. Нужен надежный человек, работающий в фотоателье. Ну, Желательно в центре города. Есть такое. И в центре города хозяин наш человек. Прямо чудо какое-то. Нет здесь никакого чуда. Я в Таллине родился. Это было давно. Я знаю людей, люди знают меня. Они уже насмотрелись, что такое новый порядок. Спасибо, дядя Петр. Теперь главное. Нужно найти человека, который приходил к вам за рацией. Завтра в 12.45 он пройдет мимо закусочной у церкви Оливисте. Сталинград взят, капитан. Да? Ну, так считает ваш доктор Геббельс. А Левитан утром говорил, идут уличные бои. От этого картина не меняется. Ну, меняется, не меняется, покажет будущее. Да. Долго-долго продлится эта война. Человечеству дорого будет стоить ваш фашизм. И все-таки ваши армии будут разбиты. Мы возьмем Берлин. Погибнут миллионы, но будет суд. Такие, как вы, барон, отойдут в сторону. Произнесут традиционные слова. А при чем тут я? Я солдат, я выполнял приказы. Пора на прогулку, капитан. Лота, вам скучно со мной. Пригласите барона составить нам компанию. Ну что же. Не откажусь. Красивый город Таллин. Не правда ли? Вы знаете его историю? Нет. Расскажите. Этот город появился на картах мира, если мне не изменяет память, в двенадцатом столетии. Назывался он Каливан. А спустя сто лет к нему причалили суда, на борту которых находились датские воины. Шла летняя страда, защитники Каливана не успели вовремя собрать дружину, и город пал. Захватчики дали порабощенному городу новое название, Револ. Но эстонцы не приняли его. Они стали именовать город Данилин. Далин. Датский город. подчеркивая тем самым, что город захвачен чужеземцей. Где они теперь, эти датчане? Перед вами церковь Олевисте, воздвигнута в XIII веке. Настоящий вид приобрела позднее. Вальтер, ты узнаешь меня. Сними очки. Сними очки! В чем дело? Понять не могу, господин майор. Господин капитан ошибается. Вы понимаете, ворон, как мне не хотелось их оставлять. Mm -hmm. Эта поездка в Таллин была так неожиданна. Я специалист по Японии, кабинетный черфи. Mm -hmm. Фрегатом капитан был так любезен, что взял меня под свое покровительство. Не поверите, но я летел впервые. Mm -hmm. Незабываемое впечатление. Mm -hmm. Целариус, а к вашим услугам, Штурман Фюрер. Э, ничего не случилось. Что? Ах, это, да, барон говорил мне, ну, вся история сущие пустяки, дорогой магель. Стоит ли из-за одной оплюхи устраивать скандал? Скоро вы получите компенсацию. Господин Штурман Фюрер, я всегда отвечаю за свои слова. Конечно, в чем то он прав. Честь мундира. Но ведь он был в штатском. Мы забываем о нашем госте. Извините, полковник, у вас работа. Не смею вам мешать. Таллин, приятный город. Конечно, конечно. Отдохните, полковник. Я забронирую вам прекрасный номер в гостинице. Ну, зачем гостиницу? Я знаю, в Таллине удобный особняк. Прислуга, домашние обеды и очаровательная хозяйка. Вот. Превосходно. Я буду вам очень обязан. Признаться, я не люблю гостиниц. Да поверьте, наконец, капитан, что Рейдлих настоящий полковник генштаба. Специалист по Востоку. По Востоку? Рейдлих доктор наук. В Москве его знают. В гестапо известно, что он не симпатизирует фюреру. Он много знает. Это находка для вас. Которую подсунул мне Абвер. Ну. Господа, прошу к столу. Прошу извинить меня, господа. Служба. Надеюсь, полковник, вам здесь понравится. Я полон благодарности. Барон, все <смех> очаровательно. Как жаль, что вам надо идти. Завтра утром я пришлю вам свою машину. Можете распоряжаться ей, как вам угодно. Примного благодарен. Господа, простите меня, я оставлю вас на секунду. Нажмете кнопку только тогда, когда начнется серьезный разговор. Хорошо, барон, я это сделаю. Какой стол! Восхитительно! Простите. Прошу. Благодарю вас. Что вы будете пить? Ухаживайте за гостем, Пауль. Водка, коньяк. А, ну, пожалуй, начнем с водки, дорогой Пауль. Можно мне вас так называть? Почту за честь, господин полковник. Зачем же так официально? Ваше здоровье, прелестная лотта. Все по сценарию? В казино. Все очень славно. Очень славно. Полковник, я хочу выпить за вас. Благодарю. За ваши успехи, Миша. Благодарю. Какие там успехи, дорогой Пауль? Если бы вы только знали, как мне надоели эти японцы. Хитрые азиаты, от которых невозможно получить ни да, ни нет. Я давно не чувствовал себя так спокойно, словно нет войны. А война есть. Фрау Фишбах, прошу вас. Это такая приятная музыка. Опять от машина сломалась. Очень жаль. Да, война. К сожалению, она развивается не так, как хотелось бы. Наше успешное наступление на юге. Перестаньте, Пауль. Мы не на приеме у доктора Кевилса. Я убежден, и так считают многие военачальники в Берлине, что наш вытянутый к Волге палец может оказаться отрубленным. Да. Фюрер собирается сместить начальника генштаба Гальдера. Кажется, его пост займет Цейцлер. Но фюрер не бог, дорогой Пауль. Он не может из одного солдата сделать двух. Занятием Сталинграда, сказал Далее в своем выступлении, фюрер, этот заслон будет углублен и усилен. И вы можете быть уверены, что никто не сдвинет нас с этого места. Пропаганда противника утверждает, что мы сейчас делаем ошибку, занимая Сталинград. Время покажет, ошибка ли это в стратегическом отношении. Либо он потрясающий болтун, либо блестящий актер. В каком? О, о вашем полковнике Редлихе. А что подсказывает вам интуиция? Вы хотите, чтобы я передал этот материал Москву? Он много наболтал. Достаточно. По законам военного времени. Ну что же, вам повезло. Готовьте шифровку. Центр будет доволен вами. Ох, барон, барон. Барон, кажется, соблюдает условия игры. Вы получаете информацию, причем качественную. А как объяснить ваше поведение? Вы Я хотел вам его показать. Вы должны знать в лицо человека, на искусство которого так рассчитывали. Вы хотите поссорить меня с гестапо? Лота, распорядить, чтобы нам сварили кофе. Палач, садист. Вальтер и Георг фон Шлоссер, барон. Блестящий союз. Очаровательная девушка. Только наивность помогает ей жить рядом с застенками стенками гестапо. Но фюрер не бог, дорогой Пауль. Он не может из одного солдата сделать двух... Надеюсь, полковник не пострадает от своей пьяной болтовни. Мы спровоцировали человека... Я лишь выполняю приказы, майор. Решает адмирал. Когда вы ждете ответа из Москвы? Через два-три дня. Торопитесь, барон. Да. Вам не кажется, что охрана русского недостаточно... Капитан никуда не денется, он человек последовательный. Регулярно дает сигнал о работе под контролем. Считает, что у него все в порядке. До встречи, Целариус. Желаю успеха. И все-таки, майор, выясните историю с этим уличным скандалом. Ведь как-то русский выследил Вальтера. Вы хотите о чем-то спросить меня? Спрашивайте. Вам нравится русский. Обаятельный человек. Не правда ли? Да, очень. И тактичный. Обаятельный, тактичный. Ну, а здесь не бывает? Я не оправдала ваших надежд. Продолжайте. Почему вы скрыли от меня, что капитан выслеживал Вальтера? Встреча не могла быть случайной. Вы недооцениваете капитана. Он оказался умней нас. Рассказывая о городе, он заменил маршрут. Вы не знаете, что за человек штурмбанфюрер, если он вас заподозрит? Встреча не могла быть случайной. Если не вы, то Кто? Неужели Москве не интересен такой агент, как Рейдлих? Слушаю. Здравствуйте, Леночка. Семаков говорит. Слышали, наши отбили мамаев курган. Ну, конечно, Николай Алексеевич. Здравствуйте. Большое вам спасибо. Я получила. Пустой, Леночка. Ну, как вы там? Как Олежка? Хорошо, здоров. Я вас очень прошу, Николай Алексеевич, у нас карточки. Я работаю. Серёжный аттестат. Не надо. А привет от Сергея надо передать. Говорил с ним вчера, ну, не по телефону, конечно. Велел целовать. Извиняется, что не пишет. У нас э, некоторая сложность с почтой. Ну, а у нас как раз наоборот, с почтой все в порядке, письма получаем регулярно. Как, какие письма? Как все треугольнички. Ну, что ж, мы хуже других, что ли? В ручку, что ли, послали? А то пишь таким карандашом, но ничего не разберешь. О, извините, Леночка, одну минутку. Вер, ты не забыла? Мне через час на работу. Олежка с тобой побудет. Забыла. Ей захочет, а себе напомнит. Извините, Леночка, я вам завтра позвоню. Хорошо. Сергею привет передайте. Ну да, конечно, обязательно передам. Да. Счастливо, Леночка. Привет. Это что такое? Ты почему не спишь? Ай-ай-ай. Тебе папа письма пишет, как взрослому, а ты не слушаешься. письмо прислал. Письмо давай. Ты куда посеку? Ну-ка, в постель. Девять. Ну, вот слушай. Здравствуй, дорогой Олежка. Петрухин сообщает, Сергей передал через Петра записку, в которой сказано, что в определенный час, в определенном месте Сергей укажет гестаповца, которого следует по сигналу Сергея ликвидировать. Сигнал прогулка без трости. Ликвидировать? Петрухин готовит ликвидацию. Да дело не в гестаповце, а в том, зачем Скорину это понадобилось. И почему он не согласовывает с нами напрямую, восстановил связь с подпольем. Николай Алексеевич, а может он все-таки арестован и работает под контролем? Нет, шифровки идут без точки. Вот последние. Полковник Редлих представляет серьезный оперативный интерес, имеет доступ к стратегической информации. Редлих настроен явно антигитлеровский, но и прошу разрешение на его вербовку Сергей. Вот видите, Виктор Иванович? Скорин по-прежнему работает свободно. Точки нет? Опять Редлих. А почему, Николай Алексеевич, вы не дали добро на его вербовку? Его информация подтвердилась. Гальдер действительно смещен, его место назначен Цетлер. Видите ли, Виктор Иванович, мне кажется, Шлоссер явно подсовывает Скорину источники информации. Одно дело, курсант с данными о разведшколе, а другое дело, полковник генерального штаба, имеющий доступ к стратегической информации. Ну что ж, давайте посмотрим, кого шло сэр подсунет Сергею, если мы не одобрим Редлиха. Внимание, внимание, дамы и господа! Делайте ставки! Большие ставки! Прошу, на что вы ставите? Печерка красная. Очень четыре ставить. Предоставьте мне самому право выбирать, такие места. Не жалейте денег! Все равно они завтра вам будут не нужны. Делайте ставки, господа. Вы на что ставите? Купите цветы, капитан. Ну Посмотрите, какие они свежие. Выбирайте на свой вкус, Лото. Прошу вас. Спасибо. Поздравляю, вашу даму, прекрасный выигрыш. Делайте ставки, господа, давы и господа, делайте. Айно, не забудьте мне оставить три чайных розы. Я выбрала капитан. М -м, какая прелесть. Да чего мы немцы сентиментальный. Я обязан вас предупредить, господин майор, что в случае неудачи вас ждет не просто опало, как в 1939 девятом. Вы не можете жаловаться. Засвеченная обверкоманда ведерников, Зверев и, наконец, редлих. Вам разрешили любые жертвы. Согласен, но пока Москва не разрешила вербовку редлихов. Полковник редлих, ваше предложение, господин майор. И, если через неделю вы не будете готовы, полетите в Берлин. Радиограмма получена. 23.00. Откровенный штабисты вызывает подозрения. От вербовки пока воздержитесь. Работайте с курсантом. Расширяйте связи в разведшколах. Отец. Где капитан? Капитан спит. Лота, идите к себе. Слушаюсь, господин майор. Свари кофе и пригласи капитана. Разбудить? Да. Ну что ж, пути господни неисповедимый, барон. Почему Москва дала отказ? Хм. А вы бы поверили? Я? А почему нет? Рейдлих полковник генштаба, следовательно, человек информированный, интеллигент. Следовательно, не приемлет фашизм. Не именно. У Редлиха есть маленький недостаток. Какой? Он был слишком откровенен с мало знакомым капитаном Кригером. Даже в Москве видно. Либо это провокатор, либо дезинформатор. Несем ясность, капитан. Слушайте. Ведь в случае провала мы оба не нужны. Вы любите наглядность? Меня выкинут из колоды и отправят в имение стрелять уток. А вас убьют в лучшем случае, в худшем отдадут магилю. Вы это понимаете? Понимаю. Понимаю. Сколько у нас есть времени? Немного. Результат я должен сообщить утром максимум днем. Хм. Так вот почему вы не даете мне спать. Если бы полковник Редлих был бы знаком с капитаном Кригером, в такое же время, какое капитан Кригер. Знаком с майором Абвером Шлоссером, Москва реагировала бы иначе. Заменить Рейдлиха на Шлоссера. В своем стремлении сохранить жизнь капитан, вы становитесь изобретательным. Но это надо согласовать с Берлином. Зачем? Пусть Берлин считает, что Москва приняла кандидатуру Рейдлиха в вербовке. Севдоним Штабист приобретает иное содержание. Возможно, но у нас нет времени. Уверен, у вас есть запасной час для передачи экстренных сообщений. Есть в 6 часов утра. Есть и запасная волна. Москва меня примет, а ваши, извините, коллеги, нет. Что мы можем сообщить Москве, чтобы она нам поверила? Барон Шлоссер много знает. Жертвовать на чем или кем? Не знаю. Посадить себя на место моих начальников. Так. Ну что же, надо сдать президента в Москве. Возможно, надо будет забросить вашего Ларина с группой. Можно. Подумать. Да. Талантливый вы человек, барон. А служите грязным целям. Опять дамагогия, капитан. Нельзя работать рядом с магием и а оставаться человеком. Оценивается только. Только результат. Ну-ну. Я вам когда-нибудь напомню этот разговор. От советского информберо в районе Сталинграда продолжались ожесточенные бои, часто переходящие в рукопашные схватки. Бойцы энской части. Отбили пять вражеских атак, сожгли шесть танков и уничтожили более роты неверской депозы. И, и штаб-квартиры Фюрера 17 октября. Главное командование Вермахта сообщает. Бои в районе Сталинграда продолжаются с недобивающим ожесточением. Большевики оказывают упорное сопротивление многочисленных укрепленных домах, которые в большинстве случаев уже разрушены до основания снарядами и бомбами. Петрухин сообщает, в особняке, где поселился Сергей, проживает трое слуг и садовник. Особняк ежедневно посещает Шлоссер. Увидев Петрухина, Сергей на контакт не пошел, так как находится под наружным наблюдением. Сергей передал сигнал, внимание, опасность. Ваши выводы. Шлоссер снабжает Сергея, Правдивой информации, но готов передать и дезинформацию. Сергей это чувствует и через Петрухина предупреждает нас. Сидите, сидите. Но почему он предупреждает нас через Петрухина, а не дает сигнал о работе под контролем? Наружные наблюдения это еще не арест, Виктор Иванович. Возможно, это нужно Шлоссеру для прикрытия его связи с Сергеем. Не исключено. Проанализируйте ситуацию в целом. Так, является фактом, что Шлоссор на контакт пошел и дает возможность Сергею собирать правдивую информацию. Теперь он подставляет на вербовку себя. Из этого следует два варианта. Первый. Шлоссер действует по заданию канариса с целью передачи крупной дезинформации. Но это же несерьезно. Дорогой Николай Алексеевич. Разведчиков такого калибра, обладающих столь секретными сведениями, на вербовку не подставляют. Есть другой поворот. Какой? Шлоссер действует на свой страх-риск, без согласования с Берлином. Вряд ли. Ведь для того, чтобы убедить нас в своей искренности, Шлоссер должен передать немалоценных сведений без ведома начальства. В случае провала операции его обвинят в измене и он автоматически попадает в подвал гестапо. Он что, ха, авантюрист ваш лоссор Что же нам остается? Второй вариант? Что Шлоссер действительно хочет сотрудничать с нами? Дорогой Николай Алексеевич, ну-ка, давайте все сначала. Является фактом, что шло, На контакт пошел. 17 от 24. Семнадцатому от 24 -го. 35 пятьдесят восемь. Восемьдесят один восемьсот семь. Семьдесят восемь девятьсот четыре. Шестьдесят один девятьсот тридцать три. штабистом крайне интересен. Считайте основным заданием. Связь в то же время. Отец. Готовьте к заброске Ларина с группой. Пора подумать, что мы можем сообщить в Москве более интересное. Я устал. Пошел спать. Свините меня с Берлином три тридцать семь полковника Ролидера. Добрый вечер, господин полковник. Говорит Шлоссор. Сообщите, пожалуйста, адмиралу, что к выполнению задания майор Шлоссор готов. Мой крестник чувствует себя нормальным. Да, готов выполнить любое задание, адмирала. До свидания. Я не могу работать с вами. Прости мне Какая прелесть. Вы любите чайную розу, вот. Позвольте, я выберу сам. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю. Купите цветы, пожалуйста. Купить. Ок. Капитан взял две чайные и одну красную. Спасибо, Айна. До свидания. Господин адмирал надеется, что все будет в порядке. Не волнуйтесь, полковник, все будет хорошо. В Японии окончательно решен вопрос о нападении на Советский Союз, который ожидается в ближайшие недели. Сведения получены через штабиста, источник надежный. Если такая дезинформация пройдет... Наша победа на юге обеспечена, и никакие жертвы не были напрасными. Сейчас иду. Скажите, шифровку будет передавать русский или ваш радист? Русский, конечно, русский передаст. Зачем рисковать? Да? А он не выкнет какой-нибудь номер? Ну, а если в Москве почувствуют чужую руку? Пауль Кригер. Господин полковник желает присутствовать. Передавать сами или радист, который изучил ваш почерк? Пять часов, барон. Сработаем впустую. Не волнуйтесь, центр получит шифровку вовремя. Вам винеем. Тщательно решен вопрос о нападении на Советский Союз, которое ожидается в ближайшие недели. Сведения, полученные штабистом, источник надежный. Сергей. Отлично. А теперь вырежьте условные сигналы из магнитофонной, ленты, склейте ее. И сегодня в 6.00 ваша шифровка пойдет в Москву без сигнала о работе под контролем. Действуйте, лейтенант. Идет война. Разведка мозг войны. Спасает тысячи, мы жертвуем единицами. Жестоко, но справедливо. Поверьте, пожалуйста. Вы профессионал, и должны уметь проигрывать. Где он этот день? И на каком календаре? Как пламя он оленет, Где он этот день? В каких краях его искать?